Добрый день, с Вами снова интернет-магазин Водолей. Снова насосы, и мы помогаем Вам определиться с Вашей покупкой. Этот насос, который сегодня с нами в обзоре, очень интересный, так как часто к нам приходят и задают вопрос, надо поднять из бочки для дачи воду на полив. Что нам использовать? Дренажный насос неудобно, какой-то скважинный или колодезный насос крайне дорого. И вот компания Биланас выпустила на рынок интересную, простую и довольно дешевую модель бочковой насос. Он в себя включает кабель, насос, контроль уровня воды, штангу для подачи подъема воды из бочки и стандартно сразу в комплекте подключение под шланг. Обычный стандартный быстросъем или резьба, даже с краником. К сожалению, естественно, насос не выключается самостоятельно, когда мы перекроем подачу. Вот. Для этого у него нет автоматики, которая бы ему это помогала делать. Вот. Но при этом он прекрасно, удобно, легкий. Опускаете в бочку, надели шланг, включили в розетку, спокойно поливаете огород. Вот. вода закончилась в бочке, он сам выключился. Ничего с ним не случилось, он сохранил свою работоспособность, бочку наполнили опять, с водой нагрели и опять поливается. Его техническим характеристикам. Для того, чтобы можно было пополивать этим насосом, то есть подключить какой-то шланг и подать куда-то воду, этот насос получил крайне неплохой напор. Потому что он больше похож на дренажный или фекальный насос, но у них напоры крайне низкие. При небольшом энергопотреблении, то есть небольшом 370 ватт, у него напор 10 метров. Это позволит вам подключить сюда шланг и подать в сторону по горизонтали, в зависимости от диаметра шланга, от 10 до 50 метров. Ну, конечно, 50 метров это должен быть побольше диаметр шланга, чтобы не было больших потерь на трение. Производительность этого насоса до 3000 литров в час. Это очень неплохой вариант для полива, вам больше и не понадобится. Ну, опять же, чем дальше вы будете подавать, тем меньше объем воды дойдет. Куда спешить? Огурцы с помидорами не убегут от нас. Единственное, что в этом насосе требование, это чистота воды, то есть она должна быть довольно чистая. Включение до 0,5 мм в диаметре. Для того, чтобы насос не засорялся, у него реализована сетка с фильтром. То есть здесь, видите, забор крайне маленький, то есть ячейки проходные. И сразу стоит сеточка, для того, чтобы вода, которая к нам будет попадать, как-то фильтровалась и не забивала насос. К насосу, опять же, насос мы забыли вам сказать, как он называется. Модель Омега 350LX, производитель Беламос, Россия, заводы и Китай. Что, к к счастью, никак не сказалось на качестве исполнения. Насос довольно добротный, гарантия один год. Так что, дачники, вперед! Это насос для вас, очень удобный. Опустили сюда, закрепили, подвесили. Пользуйтесь кабелями, хватит дотянуться, за электричество больше... 10 метров. Так что с вами был интернет-магазин Водолей. Мы смотрим, рассматриваем насосы. Желаем вас, вам хороших покупок, больших урожаев. Будьте с нами, пишите, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Всегда поможем. С вами был интернет-магазин Водолей. До свидания.